И обладая сведениями из Академии наук, у нас есть значит, объяснение того, что в 13 веке по прошению башкирского хана в центр имама Ахмад Ясаю в Туркестане значит, было направлено прошение о том, чтобы суда направили ученого, чтобы он здесь объяснял ислам, чтобы не было разногласий среди верующих. И вот в то время имам... Усаймбе Хазрат Дары из Розда Тарсаса, он был направлен сюда. И долгие годы был при хане Иказы, ученый, проповедник ислама. Вот. Затем был здесь, на этих землях прожил. Отсюда совершил хадж, паломничество. Здесь у него была и семья, и здесь же он и остался навечно. После чего ему был возведен вот этот мавзолей, это мапбара. И еще из э, тех исторических справок мы э, находим сведения о том, что многие годы суда было очень часто, посещали его могилу, э, знак почета ученым, знак почета э, таких людей, таких великих деятелей. Да, Произошли очередная схватка с Тартамышем то Тахтамыш начал убегать, и тут в этом районе Амир Тимур остановился перезимовать. И когда узнал, что здесь Хусейм похоронен, для него заказал надгробные камни из Туркестана, и для своих войск, его войска как раз здесь и похоронены.